Но так дело до конца не довели, то есть сделали только 1% готовности. Объект особо, наверное, кому-то неинтересен, не ликвиден. То есть в итоге за 6 месяцев я заработал 79% годовых. Участвовали по агентскому договору через другое лицо. Земельный участок. Начальная цена 2,700, ой, 8,200 Участок 22 сотки, но там были большие проблемы То есть этот участок в итоге был раскадастрен на 9 участков И там были залиты плиты под таунхаус То есть практически на всей площади участка идет залитая бетонная плита То есть объект особо, наверное, кому-то не интересен, не ликвиден То есть кто будет покупать вот участок с такой плитой в итоге, ну, вот фотографии вы видите, то есть это большой участок, э и там залиты большие плиты. Вот, это фотографии, там растут деревья, вот так это выглядит примерно, как, ну, как это было раньше. Вот, э то есть вот такой вот. Вот э делали специально там, составляли план, то есть это план всего участка, как он был размежован, то есть там планировали строить когда-то тауны, но так дело до конца не довели, то есть сделали только 1% готовности вот этот объект мы тоже купили купили его за 4 751 то есть это 58 процентов здесь стоит победитель э, другой человек это заходили через другое лицо потому что у меня в тот момент не было аккредитации просто на этой площадке мы участвовали по агентскому договору через другое лицо в итоге купили за 4 750 и э, продали его за восемь с половиной эта процедура заняла 6 месяцев, и то потому, что была приостановка по регистрации, потому что регистрировали в Пушкино в кадастровой палате. Месяц была приостановка, 2 месяца мы регистрировали. Потом я продал этот участок соседу за 8,5. И еще 2 месяца мы регистрировали на него. Тоже была приостановка в той же самой кадастровой палате. Так у нас работают люди. То есть в итоге за 6 месяцев я заработал 79% годовых, либо там 158 годовых. Цифры пониже, но, в принципе, тоже, я думаю, интересные. Следующий момент, если заходить маленькими суммами, это гараж. Вот недавно только участвовали город Держинский Московская область. Стартовая цена 295 тысяч, вот, площадь 22,6 метра. Вот такие фотографии, то есть обычный гараж, ничем не примечательный. Вот. Купили его 221 тысяча, 75% от начальной стоимости. Есть уже покупатель за 350 тысяч. Вот. Соответственно, 58% за 2 месяца, либо там те же самые там, 348 годовых. То есть на небольших лотах тоже можно делать хорошую доходность. Это такая была водная часть, рассказать то, что, в общем-то, есть какие-то компетенции в торгах, то, что все это работает, и там тоже есть деньги, тоже можно зарабатывать. Но еще раз повторюсь, те, кто хочет заходить с нуля, там очень много мусора, очень много тех предложений, которые неликвидные, которые с большими проблемами, с обременениями. То есть найти хороший, интересный доходный лот – это, на самом деле, большая задача. Их не так много, поэтому... Если посмотреть, то там статистика моих побед, она в год не такая большая. То есть мне достаточно там одной-двух сделок нормальных в год и с хорошей доходностью. И в принципе, этого мне хватает. Поэтому к подбору лота я подхожу очень внимательно. Наша команда покупает э, активы с торгов по банкротству со значительным дисконтом. Средняя скидка составляет 59% от рынка. Это ликвидная недвижимость в Москве, под Москвой также есть и другие лоты. Если вы хотите участвовать вместе с нами, или хотите просто научиться этой теме, напишите мне в инстаграм, я покажу, где можно поучиться, а также расскажу о тех условиях, если у вас есть личный капитал, вы готовы инвестировать в торги банкротов, хотите получать пассивный доход, то есть хотите участвовать в торгах вместе с нами выкупать крупные лоты совместно потому что самые интересные цифры делаются на крупных лотах конкуренция в низких лотах в дешевых она очень большая потому что большое количество людей уже знает про эту тему и может самостоятельно выкупить там квартиру ценой до 5 миллионов рублей самые вкусные цифры начинаются в дорогих лотах которые мы покупаем с небольшой группой инвесторов вы можете присоединиться к этому проекту к этому или каким-либо другим и просто поучаствовать вместе с нами Это, а, напишите мне в инсту и задайте свои вопросы, напишите ситуацию, какой капитал вы готовы инвестировать